И всех приветствую на канале Репей С вами снова я, Артем. Надеюсь, вы скучали. И сегодня мы приехали в район Приморье, а конкретно в жилой комплекс Южное море. И сегодня мы приехали сюда не просто так, а посмотреть отличную квартиру с панорамным видом на море, площадью 45 квадратных метров. Но пока мы поговорим с вами о районе. Район Приморье это... Это элитный район, вот мы и миллион раз про него рассказывали. Здесь у нас актер Galaxy, Королевский парк, Сан-Сити. А, тропа Теренкур, Теранкур. в общем, тропа здоровья, кто как ее называет. Уже обжитой а, заселенный район. Здесь есть у нас Газпромовские дачи, Хорошие, богатые дома. Вот, кстати, напротив жилой комплекс «Атаман» есть один из таких старичков уже, да. Но действительно тоже хороший дом. А конкретно я сейчас нахожусь в третьем корпусе жилого комплекса «Южное моря. Он у нас уже на финишной прямой, поэтому бояться не надо сдается он у нас он третий квартал 2022 года ну полностью, он я думаю, что уже летом завершится но пока выдача ключей, но это ближе к осени а за моей спиной первый корпус, он полностью сдан там уже сделаны ремонты, люди живут, наслаждаются до моря 400 метров а, национальный парк перед домом а, закрытая территория подземный паркинг, рядом есть вся инфраструктура остановка 150 метров садитесь и в любую точку едете Сочи там, или Адлера что еще сказать? Дом у нас бизнес-класса, панорамное остекление, вот видите, уже корзиночки под кондиционеры, застройщик уже так очень заботливо сделал, не будет здесь никакого вот колхоза, когда все хаотично вешают кондиционера. это тоже огромный плюс. Статус квартиры, центральные коммуникации, входные группы керамогранит, травертин и консьерж, кстати, в каждом доме у нас получается консьерж-служба. Не будем долго затягивать и разговаривать, погнали смотреть квартиру. Oh, we Мы оказались в этой замечательной квартире. 45 квадратных метров с очень хорошей особенностью. О ней немного позже поговорим о планировке. Эта квартира прямоугольный квадрат, правильной формы. Ширина от стены до стены 7 метров, что позволит комфортно распланировать ее в однокомнатную квартиру. В полноценную однокомнатную квартиру. Слева у нас уже выделен сам узел, Здесь у нас уже коммуникация под кухню. А С этой стороны у нас спальня. Здесь у нас зона гардероба спальное место, ну и, соответственно, фишка этой квартиры это прямой вид на море. Пойдемте сразу посмотрим вид на море, а потом уже расскажу, как можно перепланировать. Посмотрите, какой отличный вид на море. 400 метров до моря пешком, внизу национальный парк. Мы находимся рядом с курортным проспектом в районе Приморья, но как заметить, здесь тихо. Поют птички, но машин не слышно, потому что мы на высоте 100 метров от уровня моря находимся. И мы, кстати, на минуточку на втором этаже. А вы, наверное, подумали, что мы достаточно высоко. А здесь видно даже адрес, стадион Фишт. Даже можно наблюдать, как садятся самолеты, если присмотреться. Сам. Итак, с видами понятно. А теперь вот с этими вещами здесь вот вы можете перепланировать как угодно. То есть, по сути, это не несущая конструкция, это не монолит. Вы можете оставить вот здесь лоджию. То есть у вас будет спальня с выходом на балкон, лоджия, да, а здесь вот эту часть убрать. И просто сделать кухню с прямым видом на море, где вы будете встречать рассветы и провожать закаты а, со своей любимой девушкой, женушкой, а, мужичком, а, мальчиком, парнем и все остальное. Эта квартира продойдет вообще отлично для молодой семьи, для IT-специалистов. it специалистов пожалуйста, не уезжайте а, из России, приезжайте сюда, в Сочи, здесь кайф. Вы будете сидеть здесь, работать с рабочую. Здесь можно, кстати, кабинет рабочий сделать вполне себе. В общем, а, цена квартиры 14 миллионов 300 тысяч рублей. В принципе, все. Я не буду обосновывать эту цену. но вот она есть и есть. А. И, кстати, коммуникации все центральные. Дом строился по федеральному закону 214. Полностью сдача дома у нас. Это третий квартал 2022 года. Сейчас уже финишная прямая, ведут отделку в подъездах. В принципе, дом уже полностью готов. 18 этажей. Если вам понравилась эта квартира, ссылочки внизу. Звоним, пишем, мы обязательно дадим всю актуальную информацию. Все, пока. Наслаждайтесь видами.